Тема Рагнарёк в последнее время интересует многих. Ксения Евгеньевна, для нашего пантеона, Рагнарёк пройдет по полной или будет мягкий сценарий? Как, а какое вообще мнение по этому вопросу? Работаем для того, чтобы был мягкий сценарий. Мягкий сценарий заключается в том, что это не будет единая карма для всех. Если раньше в Эдах и в прорицании Вёльвы, вообще в основах, в аналогах северной традиции написано, что Рагнарёка как бы не, не минит никого, и люди, и боги, и мертвые, и не мертвые, и все в общем падут в битве регнарек кроме свартов, которые успели вовремя спрятаться и некоторых ванов, которые этого вопроса просто не заметили, то все остальные как бы не менее чаши сия. Это по первому сценарию, когда как бы общей судьбой живем. Сейчас наши практики, весь наш опыт становления и переформат северной традиции, а также а, среда, в которой мы сейчас существуем и правила прохождения через Армагеддон, Рагнарёк, конец света, в общем, а, каким словом не, за, не назови, суть одно, а, будет происходить в переносе на другой движок, не коллективно, а индивидуально. То есть мы будем проходить каждый свой собственный Рагнарёк, Армагеддон, Конец света, страшный суд, кто, кто на что учился, короче говоря, исключительно индивидуально, не с копом. И это считается мягким вариантом, потому что каждый, в общем-то, выйдет со своим оружием против своего личного врага и будет биться именно с ним, как бы освобождаясь от пут, который привязывает к движку сифирот, чтобы перейти на, на другой движок. Вот, и это индивидуальная битва. Я очень надеюсь, что именно так и будут, будет, потому что по, по, нашим, по нашим правилам, и это очень жестко, что дети за грехи отцов не отвечают и никто не отвечает за ошибки системы, собственностью которой ты не являешься. Система, правда, пытается доказать нам обратное, как бы описывая она, что раб является собственностью хозяина и овца в наморднике тоже является собственностью системы, но это вот это, это тоже определенного рода битва, в качестве кого ты выходишь на, эту, на этот бой, в качестве пушечного мяса, из которого будут приносить жертву богам, и сознание которых будет идти в уплату и в выкуп силы проигравших богов. Либо ты выходишь как воин выступая за свое, за своих, поддерживая свою собственную силу. Собственно говоря, за это, об этом сейчас, вот тот период, который мы проходим, это, об этом сейчас и речь, в качестве кого ты перейдешь как ты перейдешь и перейдешь ли вообще, потому что очень многие просто останутся на, на, на, на этом движке, на старом движке, никуда из него не уйдут, просто этот движок не будет иметь ту основу, как бы основу, который, с которой вынуждены были считаться все, основу дуализма, по которой жили последние несколько тысяч лет мы ну, все, э, они будут продолжать жить на этом самом движке, но он не будет распространяться абсолютно на всех, о чем я тоже уже, по-моему, как-то вам упоминала.